Привет друзья на Farm. Сегодня мы посещаем грибную ферму в Нидерландах. Здесь очень популярны грибы. Они полны полезных для здоровья питательных веществ и микроэлементов. Кроме того, его также очень легко выращивать и он может выращивать много культур в год. Нидерланды с большим производством являются четвертым по величине экспортером грибов. Посмотрим, как выращивают и собирают грибы в помещении. Главный редактор перевода Дайзи Меджидов, автор сценария Науфарм. No Чтобы выращивать грибы, нужно подготовить для них среду. Из двух частей, одна часть, перегной и вторая часть, влажная солома. Солома сжигается и поливается, это идеальная среда для роста спор грибов. Почва содержит питательные вещества и высокую влажность. В это время споры грибов смешиваются, Эта машина соединит эти две части вместе. Влажный перегной на мокрой соломе. Мы подготовили среду обитания для грибов. Примерно через две недели споры грибов разрастутся и покроют поверхность. И будет грибовидное тело. Для того, чтобы гриб рос, очень важен этот увлажнитель. Кроме того, необходимо поддерживать комнатную температуру гриба на уровне 30 градусов. Через один месяц можно собирать. В каждом посевном сезоне можно собирать около 4-5 раз. В первое время грибовидное тело будет самым большим, а потом уменьшаться. И тогда вам нужно подготовить среду для выращивания грибов и заново вырастить. На таких крупных фермах производство может достигать сотен тонн. На последнем урожае они воспользуются машиной для того, чтобы часто собирать небольшое грибовидное тело. На других фабриках люди консервировали грибы. как приготовить свежие грибы. Не забудьте подписаться и нажать на колокольчик. Благодарим за просмотр.